Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный! Должен понимать, случайностей не бывает! Ты здесь неспроста! Ты много знаешь! И я советую тебе не темнеть! И я тебе помогу! Мы ведь с тобой кто? Мушкетёры! Один за всех и все за одного! А вот у товарищей из Ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовимся. У нас сила. Морозов? Рад! Рад! Я думал, вы пропали! Смертью храброй! Был в плену, Числав речь. Вот, Рейнджер спас! Какое совпадение! Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер! Его знаете? Так точно! Это Артем, Доверенное лицо Лельника! Они вместе нашли Д6, и потом он отличился! О многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную.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 Ну, Гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь, про D6. На! Молчишь? Учать, говори, Гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудей. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос.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 Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись Леонид я был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете.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 Вот эти... Да не сытый! В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Ну-ка, ну-ка. Ну как ничего. Эх, Я... передохнуть бы. Эх, с не такое чудица.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 Докладываю. Группа 8 покинула объект по тоннелю номер два. Принято второй пост. Продолжайте дежурство.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 В общем, идти выполняем. Бегом! Есть! Сядя, ну... ты оружие новое получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Правильно. Надо будет На сами открыть. Или Скажи, систему пустили. Точно! А то за отсутствие на посту, да, могут и не разбирать особо. Значит так, мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-то. Так. А что случилось, Андрей? Обрал, случился, рук не хватает. Вот вами первые насыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определить им двух бездельником. фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Эй, осторожно там внизу! Головы берегите! Что вы Опять Сколько можно? И так полный склад такого добра. Скоро облучимся, тут все как сталкеры какие. Да, мужики, ты не выступай там. Надо, значит девушки. надо. Скажи ну, спасибо, что собирать все это на поверхности и не заставляет. Ладно, еще прогуляю. будут сегодня грузы? Не, это последний. -то не Хорошо. Тогда я малость перекурил. Ты, ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к бывает? Температура в теплообменнике. Отлично. Показатели расхода. Норма. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Нормально! Ну и хорошо! Записал! Пошли на третий! Рядом. Народ есть, кто живой! Принял, принял. Куда погрузил? Да где место было туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее, что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Несколько сейчас осталось. Замена придет, Михаил Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. Только он платит выживших в ужасной мировой войне, которую...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 но пара недель проходит и опять все в мерздеты. Да, гадость та еще. Может просто гербоворота заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет, как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборот. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю, мне показалось человек, и мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось, когда шесть часов отстоишь и не такое померечится. Может и показалось, да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят, потом ганди по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли, и про что там тебе показалось, лучше молчи. А то если до да начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Вот так здорово. Лежать. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Да. Ну ты, влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, полис собираешься. Прямой дороги туда-отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашу весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуешь, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепояс строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженца с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Другие даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно, столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбатов. Так что, бери, залезай, попробуй завести. Это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Полковский может не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артем. Тут путь не близкий. Лучше времени не зрителя. Мне удалось отправить весточку в орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его.